Привет! Даже если вы знакомы с теорией разбитых окон, вам все равно может быть полезным это видео. Я здесь очень кратко рассмотрю, что это за теория, но больше сделаю акцент на том, как принципы работы этой теории можно использовать в маркетинге, в бизнесе и просто в обычной жизни. Возможно, с такого ракурса вы на эту теорию еще не смотрели, и вам это поможет найти новые креативные идеи. Итак, поехали! Суть теории разбитых окон состоит в следующем, что мелкие правонарушения могут влиять на уровень преступности в целом и провоцировать другие правонарушения преступления. Теория появилась в 1982 году, и авторы ее сформулировали следующим образом. Если в здании появилось хотя бы одно разбитое окно, то... И это вовремя не устранили, то это приведет к тому, что в этом здании не останется ни одного целого окна. Точно так же работает тот же принцип: если кто-то где-то бросил мусор, второй человек бросил мусор, и это вовремя не устранили, то через время в этом месте появится свалка мусора. Психологический эффект работы этой теории в следующем то есть люди как бы считывают: если это можно кому-то, то почему мне нельзя? Также мелкие правонарушения, они про, могут провоцировать и другого типа мелкие правонарушения, допустим, какой-то двор, там есть граффити, мусор, это как раз может привести к тому, что здесь появятся и разбитые окна, и даже какие-то мелкие кражи. То есть люди считывают вот эти детали, которые как бы начинают им диктовать определенную модель поведения. Таким образом снижается планка таких вот допустимых нарушений в обществе, либо в какой-то группе. И это приводит к тому, что за мелкими правонарушениями уже начинаются какие-то более серьезные правонарушения и преступления. Про теорию разбитых окон есть очень много информации, есть исследования. Один из самых известных примеров применения этой теории на практике, это когда мэр города Нью-Йорка Рудольф Джуани в 1994 году начал бороться вот с такими мелкими правонарушениями, такими как граффити, драки, безбилетный проезд в метро и так далее. И то, что раньше было допустимым, то, на что раньше никто не обращал внимания, в какой-то момент стало неприемлемым. Это вызывало много насмешек, но, тем не менее, Джунглиани упорно продолжал борьбу с такими мелкими правонарушениями и, в принципе, уровень преступности в Нью-Йорке действительно снизился. На этот счет есть разные мнения, даже есть такое мнение, что на снижение уровня преступности могли повлиять и другие факторы. Тем не менее, это известный такой случай в истории применения теории разбитых окон. Можно поискать и другие примеры. Я дальше в этом видео хочу поделиться своими идеями, вот как принцип работы этой теории можно применить в обычной жизни, в маркетинге и в бизнесе. Я думаю, что основную идею того, как работает теория разбитых окон, вы уловили, хочу акцентировать внимание на некоторых моментах что модель поведения, связанная с правонарушениями, она может распространяться как эпидемия. Это первое. А второй момент, что теория разбитых окон, она не будет работать в обратную сторону. То есть, если взять здание, в котором все разбитые окна и поменять, отремонтировать два окна, это не запустит позитивную цепочку изменений. Для того, чтобы запустить позитивную цепочку изменений, необходимо приложить намного-много больше усилий. Но вот один изъян, Одна какая-то негативная деталь, у нее будет больше силы. И она способна действительно все испортить, если ее вовремя не устранить. Дальше. Понятно, что атмосфера, в которой находится человек, она может диктовать модель поведения. И иногда модель поведения под влиянием, вот, под влиянием атмосферы у человека может поменяться очень кардинально и очень быстро. Я это люблю наблюдать в путешествиях. Вот сели пассажиры в самолеты прилетают в чистую вылизанную Европу. И вот они выходят с самолета, наблюдая, что их модель поведения поменялась. То есть вот уже и мусор мы выкидываем только в урны и курим мы в строго отведенных для этого местах. Хотя эта модель не была присуща некоторым из этих людей. Всего каких-то 2 часа, и все поменялось. Почему? Потому что атмосфера, в которую они попали, она настолько сильная. Здесь каждая деталь говорит о том, что вот здесь должно быть чисто. Здесь нужно себя вести именно так. И все. И сразу же люди под эту атмосферу подстроились. И модель поведения у них автоматически стала соответствовать именно этой атмосфере. Хочу вам предложить попробовать понаблюдать за собой дома, вот как формируется беспорядок. Ну понятно, мы можем спешить, у нас появилась отговорка. Мы один раз не убрали чашку, оставили тарелку, не убрали какие-то вещи, оставили какую-то одежду и все. И вот как только пропало ощущение порядка, сразу же формируется беспорядок. И мы можем в какой-то момент махнуть рукой, и, как правило, это до следующей уборки. До того момента, пока мы не воссоздадим вот эту вот атмосферу, что здесь порядок, здесь все на своих местах. Ну, то есть понятно, что атмосферу можно попробовать целенаправленно воссоздать, ту атмосферу, которая нам нужна. Если уже ближе к бизнесу, то есть мы можем попробовать воссоздать нужную атмосферу в торговом зале. То есть вот что мы хотим, чтобы как здесь себя должен чувствовать наш потенциальный клиент, наш потребитель. И вот исходя из этого формировать нужную атмосферу атмосфера формируется из деталей, то есть мы их продумываем тщательно, что мы хотим, как, как мы будем это передавать, вот эти нужные ощущения, и да, одна негативная деталь, один какой-то изъян, это может все испортить, например, торговый зал, все красиво, все хорошо, но заляпанная витрина и все, и этого достаточно, чтобы потенциальный клиент начал сомневаться, чтобы у него появились какие-то сомнения, он даже может не понимать, почему вот он не хочет совершать покупку, что и Именно на него так повлияло. Дальше хочу рассказать вам одну историю из жизни. Я прихожу в магазин все для дома. Я бываю в этом магазине периодически и хорошо его знаю. И вот я выбираю определенный продукт, вещь, собираюсь сделать покупку. И тут вдруг до меня доходит, что я совершать покупку почему-то не хочу. И мне понадобилось несколько минут, чтобы понять, а что же происходит и почему у меня появились сомнения. Вот в этот день так сложились обстоятельства. Магазин находится на первом этаже, в подвале какая-то авария. И вот каким-то образом в торговом зале появился вот этот запах сырости, подвал канализации и все и мне этого было достаточно и я поняла что вот эта вещь которую я выбрала она у теперь теперь у меня и будет ассоциироваться с грязью с сыростью и подвал и я совершить покупку не смогла одна деталь запах и это все испортила кстати запах во многих торговых сферах вот сферах торговли это очень важная деталь которая отдельно продумывается и уделяется большое внимание потому что она сильно может влиять на ощущение и восприятие еще одна история, я прихожу в магазин с подарки и сувениры. Значит, я точно знаю, чего я хочу и мое намерение. Я захожу, за пять минут покупаю то, что мне нужно и ухожу. И вот в какой-то момент я осознаю, что я здесь уже не 5 минут, а 15, и я почему-то замедлилась, и почему-то я уже хожу вот так вот внимательно, все рассматриваю, уже никуда не спешу. Мне тоже понадобилось несколько минут, чтобы отследить, вот что же повлияло на мое поведение. Там был очень хороший, красивый интерьер, вот все хорошо, но была одна очень сильная деталь, которая очень сильно и правильно дополнила атмосферу. Это фоновая музыка, медленная, спокойная, но при этом не сонная, нужной громкости, Это такой был мягкий джаз и все. И вот именно это провоцировало просто вот клиентов, посетителей замедлиться, быть в ритме этой музыки, никуда не спешить и так далее. И вот одна деталь, и она атмосферу дополнила, вот, дала ей нужное русло. И я в этом магазине задержалась. Я купила только то, что мне нужно, но я присмотрела еще другие интересные вещи. Кстати, если говорить о музыке, вот в теории разбитых окон шум, нарушение шумового режима, такие как громкая музыка или, например, взрыв петард, это тоже может быть вот, как условно разбитое окно и приводить к другим мелким правонарушениям. Если дальше продолжать говорить о бизнесе, то вот условно такими разбитыми окнами может быть и поведение других сотрудников. Опять же по принципу дурной пример заразителен. Вот пришел один кто-то позже, то есть опоздал чуть-чуть, второй раз пришел позже, опоздал. И вот ты смотришь, что вот эту привычку приходить немножко позже и опаздывать уже перенял, например, целый отдел. Дальше еще одну историю расскажу. Я работала в одной компании, там запретили пить вообще любую, напитки у себя на рабочем месте, только в кафетерии. Почему запретили? Потому что был прецедент, две девушки нечаянно вылили себе кофе на ноутбук, поэтому и запретили. Система стойка держалась, наверное, три месяца, но потом один человек принес себе кофе на рабочее место, второй человек принес и все, и это сломалось буквально за неделю. То есть это как сорняк, его нужно вовремя искоренить, если не искоренить, то он просто разрастется. И я думаю, что вы вот уже уловили, что вот основную идею, которую я хочу донести, что на самом деле диктовать модель поведения, провоцировать модель поведения можно через атмосферу, если ее создать, если ее продумать. И вот это очень крутая фишка, которую можно себе взять на вооружение. Причем применять это и в бизнесе относительно клиентов, посетителей. Это можно делать относительно сотрудников. И это можно делать для себя самого дома. То есть создавать себе дома нужную атмосферу атмосфера создается из деталей эти детали нужно продумывать и да одна деталь вот негативное что-то это может все испортить это нужно учитывать тут сложно давать какие-то рекомендации вот как создать эту атмосферу что конкретно нужно сделать потому что это и визуальные образы это дизайн интерьера это звуки, запахи и так далее. Но этим точно стоит заморочиться. И всегда можно себя протестировать. То есть вот можно зайти спросить, что я здесь чувствую, что мне здесь хочется делать, чего мне не хочется здесь делать. То есть вот чувства они, как правило, не обманывают. Поделитесь в комментариях, появились ли у вас после этого видео какие-то интересные идеи. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и а до встречи в новых видео. Пока! Mm-hmm. <claps>